Следующий курс – стратегическое управление активами. Курс, который формулирует вообще базовое понятие политики управления активами, как она вообще составляется, кем, куда это все должно привести, как формируется стратегия, да, план управления активами и управления рисками. Это уровень руководителя, это уровень того, как, кто неравнодушен в развитии компании, кому необходимо вообще Такая вот верхнеуровневая картинка и тем, кто связан с этими вопросами именно управления. Да? Поэтому здесь в основном это руководящий состав. Конечно, здесь тоже у нас есть отзывы. Могу сказать, что данный курс, его проходит нечасто, его проходит именно те, у кого есть такая потребность. Да? И еще раз, да, стратегическое управление активами с акцентом на ТАИР. Это именно то, что мы сегодня даем в своем обучении. Привет, я мультяшный робот Простоев нет. Расскажу вам о нашем курсе Стратегическое управление активами. Курс подойдет директору по управлению активами, главному механику, главному энергетику, главному инженеру, главному архитектору, техническому директору. Руководителям и инженерам по планированию, надежности и диагностике. А также всем, кто участвует в повышении эффективности компании. Программа курса состоит из 7 учебных модулей и рассчитана на 40 часов обучения. На курсе вы сформируете навыки и обретете опыт в области стратегического управления активами. Курс проходит онлайн на нашей платформе SDO Простоев нет. Вы можете учиться с любого устройства: с телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР от Простоев нет, которые реализованы в России и СНГ. По итогам курса вы обретете развитые компетенции. Сможете формировать политику, цели и стратегический план по управлению активами с учетом различных факторов. У вас будет возможность на практике отработать создание политики и стратегического плана по управлению активами применительно к требованиям вашей организации. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика и тестирование, а по итогам обучения на курсе, вы сможете получить сертификат. Чтобы задать интересующие вас вопросы и оставить заявку на курс, переходите по ссылке под этим видео. До встречи на курсе!